Всем привет! Каждый день на моем канале прикольные и классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдотик. Останавливает гаишник пышно-грудую блондинку за превышение скорости. И говорит, 100 баксов! Она, ну может быть договоримся? Он, не-не, ну что вы, 100 баксов, и разъехались! Она так говорит, одну пухучку. Ну, а сейчас он, не-не-не, ну что вы! Растёгивает она все пуговички на блузке, а под блузкой ничего нету. Она, ну, а сейчас? Он, да нет, что вы, сто баксов и Ну Естественно, он отказался. Вечером он приходит в бар, снимает сумку, кидает сто баксов на стол, говорит, мне на все пиво. Продавец такой, да, да это ж много. Нагаичный говорит, раз не встал, так пусть обоссыться.